Для вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. На протяжении всех этих долгих лет а, нет ни одного нарекания в сторону администрации. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд это, конечно, рабочие места. И социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия да мало ли куда нужны огромные суммы большие суммы и погасить ипотеку оплатить кредиты и сегодня я хочу вам ребята предложить рассказать о одной такой площадке которой можно с небольшой суммы зайти и заработать а, очень хорошие деньги, и причем с малым количеством партнеров. Ну, а первое, что я хочу вам сказать, что регистрация у нас, а, перевод между партнерами внутренний и вывод денежных средств у нас только подтверждается через вашу почту. При регистрации вы должны указать почту Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. После того, как вы подтвердили свою регистрацию, конечно, второй шаг, это что нужно? Это, конечно, заполнить свой профиль. У нас обязательно нужно установить, заполнить профиль и установить аватар, так как у нас ну, очень негативно относится к тем людям, администрация, у которых не, за, не установлен аватар и не заполнен профиль и это и дураку понятно, что если не установил аватар и не заполнил профиль, значит так зашел посмотреть. Поэтому, ребята, те, которые пришли на долгие годы, которые пришли зарабатывать честно, прозрачно работать, пожалуйста, заполните свой профиль, установите свой аватар, пропишите. Если у вас есть скайп, пропишите свой скайп. Если... Почту вы указываете, страничку ВКонтакте, свой номер телефона. А для чего это нужно? а Для того, чтобы ваши партнеры, которые будут регистрироваться по вашей ссылке, могли иметь связь с вами как со спонсором. У нас есть на нескольких площадках а, реинвестор именно стола этого по броне спонсора. Я, например, у меня а, Нурлан Садыков, я могу ему и написать на почту, я могу ему а, позвонить на телефон, я могу ему позвонить на скайп. Поэтому связь должна быть со спонсором. А здесь также пропишите свои платежные системы. У нас вывод а, на PerfectMoney и по кошелек. А, на пополнение подключена касса Frey. А что такое касса Frey? Это тоже такая же платежная система, но если у вас нет ее, то вы должны зарегистрировать эту кассу Free, подтвердить регистрацию через вашу почту, заполнить профиль и прописать в кассу Frey все свои платежные системы. И только тогда вы можете пользоваться этой кассой Frey. Итак, какие площадки у нас есть? У нас есть такая площадка а, Краузмаркет с очень хороший, а, хорошим доходом, есть Жилпро есть жил про мини есть жил про макси авто программа энерго вот об этой программе мы сегодня и поговорим авто программа энерго есть инвестиционная игра сейфы от world money также есть такая площадка world money есть площадка pd с небольшим входом есть очень две хорошие шикарные площадки golden ring и golden ring мини есть две площадки «Клевер». «Клевер мини» и «Клевер». А здесь можно у нас зарабатывать... Как работать и с большими суммами. Уход у нас есть и от 30 тысяч, и от 20 тысяч. Но, ну, естественно, там зарабатываем миллионы. А есть и такие небольшие суммы, которые можно заходить, например, на Клевермини из 300 рублей. Можно на площадку ПД заходить и со 100 рублей, и с 300 рублей, покупать два стола. Здесь огромные возможности у нас в фонде открываются перед вами. Итак, мы сегодня поговорим именно о площадке, энерго мини это автопрограмма энерго мини что я еще хочу сказать на в разделе финансы у нас пополнение как я сказала подключена к вывод у нас на перфект мани и по кошелек и ребята Вывод у нас э, можно выводить с 200 рублей, потому что у нас меньше, чем 200 рублей, у нас нет такого дохода. А пополнять можно с 500 рублей. Вывод, перевод между партнерами у нас э, можно с одного рубля. Вывод в неограниченном количестве. Сколько вы заработали, хоть вы за день заработали миллион, ставьте на вывод, нет никаких ограничений для э, вывода денежных средств. Итак, за, на каждой площадке, у нас есть а, презентация а, этой площадки и в роликах, и в слайдах. А, давайте зайдем на площадку Аутоэнергомини и посмотрим. Чтобы переходить из площадки на площадку, нужно нажимать кнопочку Домой. Итак, площадка, а, это площадка Аутоэнергомини. Здесь всего 4. А, Рабочих стола, с которых идут выплаты еще с двух, а два накопительных. А это полностью, пятый стол, это полностью только на вывод деньги. на Полностью выплаты. Как я сказала, здесь можно посмотреть презентацию этой площадки. Именно в ролике и в слайде. Давайте я люблю очень рисовать, мне очень нравится показывать именно на слайдах. Потому что на слайдах все видно. И все расписано. И давайте разберем в слайдах, что такое наша автопрограмма «Энергомини». И как можно с малым количеством партнеров выйти на очень хорошие деньги. Здесь можно, чем нравится эта мне площадка, тем, что старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Здесь нет привязки к первому столу. А сегодня я вам покажу, расскажу, как можно быстро заработать хорошую сумму, Именно стартовать с четвертого стола. Это 6 тысяч. Это не такая огромная сумма, чтобы э, относиться к ней критически. Тем более, вы с первого партнера, как только к вам приходит первый партнер, вы сразу убиваете двух зайцев. Первый заяц, это 3 тысячи, вам возвращается на баланс для вывода. Тысяча идет вашему спонсору. А вот второй заяц, это за 2000 у вас... Автоматом открывается третий стол. И у вас уже теперь, вы можете приглашать кого на 2000, кого на 6000. Вы можете приглашать на 8. Сразу же у вас будет закрываться и второй, и сразу же будет закрываться четвертый. Итак, второй партнер вам дает, и третий партнер это... Дает переход за 12 тысяч в пятый стол. У вас открылся пятый стол за 12 Его можно покупать и отдельно. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 12 тысяч. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и пришел, стал сюда на это место. Вы опять получили 12 тысяч. Третий партнер закрыл свой четвертый стол и приходит... У вас закрылся полностью этот стол, но прежде чем оставить третьего партнера, я всегда советую, купите себе за 12 тысяч этот пятый стол, вам 12 тысяч сразу возвратится на баланс для вывода. Вы ни одной копейки не потеряете. Зато у вас, ваш клон будет дополнительно, куда будут идти ваши партнеры. Итак, вы с малым количеством партнеров заработали 39 тысяч но это только одно ваше бизнес-место. Но у вас будут еще и клоны, ребята. А поэтому каждый клон будет приносить вам по 39 тысяч. А 750 рублей это вот с этого стола. Вы их не получаете, если вы не будете активировать за 1000 рублей этот стол. Ну вот так вот. Как-то так. С малым количеством партнеров можно выйти на очень хороший большой заработок. С вами была Ольга Рзуманян. Приходите в команду, зарабатывайте. У нас открыты перед вами огромные возможности. Всем пока-пока.